Есть такая штука. Ну вот города называют в честь чего-нибудь чего-нибудь много в этом городе. Так вот здесь вот в Калифорнии есть такой город Palm Springs. Он находится на северо-востоке. И здесь дохрена пальм. Вот, наверное, в честь этого и назвали. Либо назвали город, а потом засеяли пальмами. В ну, одни пальмы. Вот все в пальмах. Во всяких пальмах. Вот в таких. Вот что. Больше вот такую вот длинную. Больше всякие разные. Я, бы очень... ну, я был здесь полгода назад. Здесь была ночь, и я пока не понимал, где я. А вот сейчас приехал и прям здесь. Ну и город. Очень красиво. Так, ну, я был, я был здесь забрал Ягуара. А вообще, <кхм> ну, был трабл небольшой и я прождал вчерашнего дня я в обед готов был уже обратно уехать но не получилось загрузить до конца я ждал еще одну машину там на ярде правда еще были две машины но их забирал другой драйвер который сломался и который возможно мог не подчиниться и мы могли их забрать вдруг сегодня утром Но решили что доставку он будет делать чуть попозже поэтому я решил забирать, ну, машину, которую он с утра. Ее нашли. Это э, Rolls-Royce. Вот такой же, только зеленый, как анекдот, да? Вот такой же, только белый я забрал. Я отвозил, помните, в Калифорнию а, темно-синий, по-моему, он был, или черный такой. Он был купе. купе. А этот кабриолет. тоже, что купе, называется Deo. Стоит он почти без четырех тысяч, четыреста тысяч долларов. Белый, внутри белый, но коврики только черные, но машины тех денег вообще не стоят, на мой взгляд. Тем не менее, везем Феникс, мы ее скоро скинем, через там 4 часа, наверное, езды, Я через 5 часов езды можем ее сбросить, но я паркуюсь раньше Феникса, а заночую, и завтра мы уже довезем и погоним дальше в Ольбукерке, заберем там 2 БМВ, нет, один автомобиль и одну БМВ. И уже до, до, до, до, до Атланты. То есть, Короче, такой трип у нас рваный получается. Доставки, пикапы. И накидываем, накидываем груз. Вот, таким образом мы доедем до Джерси. До Джерси у нас останется немного машин. Но тем не менее. Оттуда снова загружаемся и снова едем в Калифорнию. И потом снова едем опять в Джерси. И вот тогда мы уже отдыхаем. Вот так. Опять поймы. Вот там люди. Кабриолета. Как змея. <смех> ну так-то, конечно, охренеть, как -то. неудобно это все делать. Но пойдем покажу, что это такое. Итак, Rolls-Royce. Модель называется вот, вот так вот. Как хотите, произносите. Значит, что внутри? Темно-темно-синие ручки. Белые абсолютно двери. Это вот все темно-синие. Вверх тоже темно синий Сейчас она в транспортном положении находится, все в картоне. Внизу картон. Здесь такой приятный на ощупь ковер, необычный для стандартных машин. Здесь все в пленочке. Торпеда тоже вся в картоне. Один дали мне ключ. Значит, здесь перфорированные сидушки. И здесь, здесь есть вентиляция, есть подогрев, здесь все на свете. Значит, сама панель. А, сейчас машина в транспортном положении Поэтому мультимедиа не работает Музыку не включу а, Здесь вентиляция Здесь подогрев Здесь а, кондей. Он вроде как даже дует Значит, а, ну понятно, старт-стоп Вот эта кнопочка не работает Здесь панель, а, ну как видно Не как видно, да Но по большому счету Rolls-Royce это как BMW То же самое По сути Значит, управление светом Такой руль не знаю нравится или нет пикает так себе а, ну и крыша крыша должна светиться ночью не знаю светится или нет здесь сзади есть что там есть бокс для чего-то там вот есть прикуривать ну кто курит кто бухает есть свой кондиционер и закрывашки воздуха и все больше никогда нет. Пойдем наружу. Открывается все как обычно. Вот в этом положении. Значит, здесь должен быть зонтик. Это все в пленке. Но здесь понятно, что тоже все в пленке. Так, все ручки обернуты пленкой. Здесь тоже пленка. Это сейчас матово смотрится, но будет хромировано. Значит, везде камеры. На Роллсе не крутятся центральная часть диска. Своя у них там технология, фишка. Эти вещи на молдинге тоже покрыты пленочкой. Здесь везде пленка. Здесь, типа, ну, ничего не открывать. На самом деле, уже все давно открыто. Багажник. Багажник закрыт. Не знаю, что там. В общем, э, дизайн вот такой. Не знаю, вам нравится или нет. Если, допустим, убрать все разные-разные э, ну, темы, что типа денег нет или сколько она вам стоит. Купили бы вы себе такой автомобиль с таким дизайном? Мне интересно в комментариях. Черкните. Вот прям вот купили бы или нет. Я скажу, что нет. Мне он не нравится. И я не понимаю, за что платится. Пойдем покажу, сколько денег. Вот столько. Плюс налоги штаб. Но можете посмотреть, что это за машина. На паузу там поставьте, кому надо. Почитайте, что здесь есть. Как она, что она. Путешествую, она знатно, да? Через Джерси заезжала сюда. Сейчас мы в Фениксе, в Аризоне. Вот так вот это все выглядит. Да, машина... Да, она, она тяжелая. Она очень тяжелая. И тяжелее, наверное, Геленвагена даже. меня там Геленваген стоит внутри. Так что в этом рейсе я буду вам показывать машины, когда я их буду отдавать. Вот так. Здесь есть проекция. Вот там она. И большой капот. И большое все. Стандартные диски, не керамика. Ничего такого. Просто белый, красивый, какая бы. Большой. Огромный, я бы сказал. Вот такое. Все, поехали на дилер. Я стал тут в промзоне в какой-то за дилерами. Все, поехали отвозить.